80 бат салат стоит да, Ну да. просто берем ну, один, чтобы большая, да. Ну, да, ну да, как да, большая, да. ну относительно Для меня мало а Честно да. говорю Ну ты человек большой, для тебя все мало Я, а просто, я, просто, его, я просто его съедаю Потом еще пивасиком догоняюсь И прям О, да. ни в голове, ни в жопе Как говорится Нет, По пивасик мне кажется, такой салат не по-настоящему Нормально а он же, Она же с клещнями делает да. а, прям... она, да? Это да. сырой краб Он просто ошпаривается в кипятке и достается он не варится его просто ошпаривают в кипятке потом достают и уже остальные ингредиенты добавляют окей okay. в общем сейчас мы отойдем в стороночку а леди плиз а все окей окей окей нам дали ложки вилки сейчас мы зайдем в кафешку в которую я давно уже хотел зайти на самом деле за два года еще ни разу там не был там, же, там, да? тай, там Тайц да, лопочет да. на русском, но он да. еще к тому же матерится на русском. Да. Так что если... тайц на русском? Хотите послушать? Да. Пойдемте. Сейчас если а, он работает. Кажется, сне, да, сейчас, жизнь? если да, он да, работает, мы обязательно с ним сейчас происходит. пообщаемся. Познакомимся. А, нет, нет не, не, работает. Берем, не работает. Не работает он. Есть. Не работает. Жалко, Так, жалко, конечно, жалко, что он не работает. То пойдемте вот здесь присядем в кафешку. Это какой да. А номера... а, вот это? Да. Здесь матершиник? Нет. Матершинника нету сегодня. А, вот. В общем, сейчас мы садимся и будем пробовать краб-салат. А, мой любимый краб-салат, кстати. Нам да нет, парочку, по-моему, положили. Открывай тарелочку. Все? Вот так вот краб-салат а, выглядит. Ну это, сюда, это да? если сок чисто пробую. Ну, могу сказать честно, вот так вот берете просто, руками может, не стесняется Это чистейшая у нас из больницы ну, Врачи-то операцию делают? Для меня, вот, да, я сказал, я сказал, я сказал, Мы не туда используем, не по назначению Нет, это очень удобно, здесь без смотрела просто Ой, бляха, муха да. все. Да нет, спирт капец. А. Это спирт, когда они делают, они Так, ну, могу сказать а так. Вот берете просто, просто... крабика. Опа. Я решил... Я решил. еще взять вилочки, а чтобы полез? мы распробовали это все, как говорится. Yeah. Уже... Спирт, да, кстати, полезная все вещь. Всем да. Таиланде, вот так вот. В Таиланде очень. Мало ли, что. Когда салкетка заканчивается, это очень удобно. Но замет мне все скажут. Лучше сюда. Ну да. Так, ничего это такое. Ну что? Ну что, начинайте пробовать. Давайте я первая, как девочка. Вас больше. Во. А я живу. -жив. Вот на самом деле, пацаны, вам не уважуха. Девчонка на себя взяла всю ответственность первая. Сказала, я сама буду первая. Ну давайте ей похлопаем, поаплодируем, так скажем. Браво! Браво! Остро, спайси? Ага. Да. Причем я языком дотронулась столько до помидорки еще. Она его полностью перемешала, видимо, да, с, этим, с перцем. Там это спайси любимый мой тоже. Это вот единственная тайка, которая готовит его здесь так я хорошо. Знаю, я, знаю, я Я много где пробовал. Я, наверное, Девочки, если вы хотите похудеть, поверьте мне, берите вот этот салат. Это будет... Так, Юра, ну, у нас. Юра у нас аккуратничает. Слушай. Это какой-то какой прям. Обреки, oh. все, обреки все снизу там блин. Не, на вроде же. Рута рута просто, ну, а ребят, на самом, деле, а, Коль, давай, камеру, давай. Да, на самом деле. камеру, Снимай, на самом деле. Он ложкой. бери ну ка давай. Он на, самом, на самом деле, я руками я ложку еще. Такой салат. Вот, чтобы у вас было понимание, я набираю себе бульончик А вот такого, бульонтер. там, наверное, ошибки. И получается взрыв да, мозга. Я здесь весилась, хоть снова кладу. Да, да. Ну, нормально так, да? Остренько. А на самом деле, поменяйте, салат раз вообще идеальный. Ну, мне кажется, ингредиенты не успели еще пропитаться этим перцем, и он где-то там, наверное, кому как попадет, в общем, кому как повезет. А они, кстати, они всегда все приживают к Новому году, очень Жопа, <свеч> остается, да? А, не завтра, послезавтра, по-моему, сон-кран, да? Обливали, уже облик, уже да, да, блин. Мы облик, на седьмой улице шли, там, а что-то <свеч> рановато так, они мы А, вы тоже рядом с нами? бочки стоят, уже готовы Не, видели, вы меня смотрите, я уже понял, по вашему Вы откуда? Липецкую огромный привет Датуйся, вы из Найланда Чер... Черноземье да. а, как? Лена... Как? Лена... В общем, вам придают да, привет, да, привет. А вы, Лена и Катя из, из Липецка Липец. Привет, близко с вами Смотрите вот. мой контент, а смотрите вы, мои же, видосы вы, Пишите вы, комментарии да. Да. Спасибо за лайк а, Подписывайтесь а, Так, кнопа Девятка. Кнопочка смотрит Девятка. Кнопочка меня вот 14 ну а твое ощущение вот вообще, ну тебе остро или нет? Пойдешь сейчас к девчонкам пока пристану. Давай пристану. Пристану так буду приставать с вопросами вообще молодец молодец сказала честно а, насколько прилетели тор путевка дикарями тд и тп как есть путевка сколько обошлась путевка страховка а, ну, страховка по полной программе идет у вас. Какая компания? Ну, это маленькая реклама компания на самом деле. Бесплатная пока. Библиоглобус. Вы? А, Слипицка. А Библиоглобус я знаю в Москве такой. А, вы через Москву. Я просто говорю, что я знаю, что Библиоглобус. Так, чуть-чуть погромче. Вы прилетели на сколько? У нас 11 ночей. Один, ну 12 дней, 11 ночей. А, завтрак, обед, что включено? Отель. Прияда. Прияда. Ну, на я так понял. Нет? Нет, я. Ну, протамнак. Я не знаю. Я здесь первый, раз, я здесь первый я здесь Вот первый так раз, вот. Я здесь, знаешь, а что? я уже с вопросами пристаю. Да, поэтому я вообще для вас так, информационно бесполезен. Ну, на самом деле, это даже для моего контента очень полезно. Потому что как есть, так и говоришь, что ну не знаю я. Что поделаешь? Ну, а вообще первые впечатления о Таиланде. Ну, запахи, а менталитет, движение, люди. Довольно, честно, давай честно будем. Довольно, ну, как бы, этим Ну, со временем, то есть. Ну, я уже в Ну, в любом Нет, случае. Сейчас по типа улице, я лично бачу, что меня собьют в спину. Но так подожди, хорошо. Вот а, я просто никак все не соберусь, не сниму материал, вот именно а, по тем людям, которые ходят по дороге нарушают правила дорожного движения. Okay. Чтобы не, не получилось такого, как ты сказал, что тебя в спину собьют. Значит, не нарушая правила дорожного движения, переходи на другую часть дороги, чтобы тебе транспорт шел навстречу Чтобы ты не боялась Неважно, просто Не важно, не важно Не нарушай правила, потому что страховка в твоем случае, она тебе не поможет Поэтому не нарушайте правила ПДД, даже в чужой стране Хотя вы привыкли нарушать его в России ну хорошо, но если вы не нарушаете в России, то не нарушайте в Таиланде в таком случае Чтобы ваша страховка сработала на случай вот именно У меня просто есть видео, ребята приехали, то есть муж с женой приехал в Таиланд Сделали страховку и буквально на второй день супруга, находясь дома, ломает голень Наступила неудачно и сломала голень. За счет того, что она была трезвая, и то есть не было вот такой ситуации там транспорта. Я с супругом разговаривал, он давал мне интервью вот именно по этой ситуации. В итоге, если бы не было страховки, у него бы обошлась эта вся ситуация в миллион рублей. Поэтому тайцы очень придирчивы как бы они со стороны кажутся очень такие, ну, милые, душевные. Но если дело дойдет именно до страхового случая, будут разбирать по полной программе. Поэтому... По поводу полиции, Леночка, еще раз. Что? Ну, ты смотрела видос и ты говоришь, что тебе что понравилось именно? Нет, мне понравилось, что все по-русски, все конкретно все понятно и все на нашем языке, ничего лишнего, не, не, все понятно. Самое главное для нас, ну, что мы смотрим же видео, чтобы приехать сюда, что-то подчеркнуть, да? Нет, вы можете в любой момент, кто будет смотреть видео после этого выхода, если какая-то ситуация сложилась нестандартная, у меня да. есть знакомый, опять же, тайец, русскоговорящий в полиции, если у вас ситуация именно сложилась нестандартная, и вам нужен вот именно переводчик именно который который разговаривает на русском, обращайтесь, ребят. Я постараюсь вам помочь, связать вас с этим тайцем. Его зовут Том. Ой, не Том. Джек. Его зовут Джек. Ну, у меня была ситуация, да, с полицией. Кто смотрел более ранние выпуски, знает, о чем идет речь. Так что... Самое главное, что все хорошо закончилось. Ну, а иначе не могло быть. Фортуна на моей стороне. Ну, ты для себя что подчеркнула с моих видео именно? мне очень нравится, как ты ведешь блог, потому что все понятно. Все на русском языке, нашими русскими То словами. То есть есть плюсик, который соединяет да. слова. Мне, допустим, для меня это плюсик. Потому что все четко, все понятно, рассказ более чем исчерпывающий. То есть ты мне даешь лайк на мат? Два лайка. Короче, мне дали два лайка, так что гоблины, тролли и вся. Такая, хейтеры и правда. всякая нечисть. Если вы, вас, вам не нравится, что я матерюсь на своем контенте, на своих видосах, просто забудьте про меня, не смотрите. Вот кому нравится. Я Волгоградский Быдла. <слеща> <слеща> так, ладно, Леночка Спасибо большое Тебе спасибо за Смотрите видосы не же, кстати, так. Ну, Мои контакты под каждым да. видео Звоните, если будут вопросы, да. обязательно Я ты к ребятам не просто не пойду и папа, и папа, Так, все, все и Как и вам и салатик? ты, конечно, добрый человек Но спайсик Слишком добрый Да иди Ко мне. Иди ко мне, вот ты моя хороший В общем, вот она моя звезда Ютуба, вот и моя звезда Ютуба. Так, ладно, пойдем мы кушать. Пожалуйста. Пайси. Да, да, да, я иду как раз-то перекусить. Давай я. Тебя, давай я камеру. Да. А, пусть да, Николай кушает, да, а мы снимем, как он кушает спайс. В общем, ты вот слушай, я могу сказать так, что ребятам не понравилось. мы не. не Нет, она не не понравилась, она просто мы пока не привыкли за четвертый день. Острое. У Кушать есть. такое острое. Ждет, ждет, на самом деле. Я ну вот ладно ладно я как а капель, говорится пиздюк а мужики то уже взрослые грубо говоря и то ждет. так по капельке а по у нас в этом Тачки. в тачке у тебя а а? у тебя в машине капелька твоя Samsung, капелька это не, не открывай даже. Вот женщина она, она везде женщина, да? Скажи же. Да. Ну, всегда. Нет, нет не, открывай, не открывай. Не открывай, нет. Вот. До дома. До... До дома презент. Да. Все. Ну как? Спайс? Си. Вкусно, вкусно. Нет. Ну, вот капельку взять. Капельку взять? В тачке, в машине. Она против дома, да? В машине. <свят> ну давай я с Ганзаю. Она теплая, наверное, уже там. На самом деле. Нет. Холодный кушать, родились. Да? Холодный будет вкуснее, да? Слушай, а здесь покурить можно? Нет, а тогда? пусть вас Николай добавит, группу он вчера добавил, WhatsApp, там все. Прямой эфир, да, группа WhatsApp. Эфир, WhatsApp. Все, Николай, ну тебе как вообще? Самому-то, самому-то как? И пива не хватает. А, есть? пиво пей. Пиво, пиво, я не, пиво. не я думал, что-то покрепче. Нет? Вот. Вот, прямой эфир. Он уже в и Очень удобно. Мы вчера тоже с таким людьми там познакомились. Так, ну что, девчонки и мальчишки, а также их родители. Батареи моей уже пришел пиздец. Так что побыстренько, быстренькому новые знакомства, новые, ну не новые, а зрители мои, новые знакомства теперь со зрителями. Ребят случайно встретили Кристину У и Лю... день рождения. Да, так, кстати, готовьтесь, ребят. Саня, Юра, а, Саня второй, Леха, Леха, кстати, из Берлина будет уже здесь, Леха Сидней. Готовьтесь. Прямого эфира не будет, но будет после Нидзе уже, или после фина. Так что с ребятами пойдем отмечать день рождения. Я думаю, что мы не потеряемся после сегодняшнего знакомства И Хочу сказать, всё мы передумали ехать на реку Хвай Мы лучше здесь нормально В Ниндзя! В да. ниндзя. Нас, нас отговорили почему-то от реки Хвай Ну, сейчас может быть просто не сезон, потому что может водопадов не быть И комары, говорят, комары Ну, комары, они круглый год здесь, ну, поэтому... А. В общем, ребят, у нас еще вечер не закончен, так что сейчас мы еще будем брать дополнительную запись с другого телефона, уже будем писать на телефон, у кого больше заряда, и потом эту уже информацию будем стыковать с моим материалом, потому что, ну, потому что потому что для батареи не зарядил после вчерашней поездки. Сегодня утром уже был на ногах и в итоге встретился с ребятами, уже пишем почти полдня запись материалов. Николай, в принципе... ты даешь просто общение, взаимо какое-то, взаимо. Новый зрителям, знакомство. зрителям. Да. В общем, зрители мои, пишите, не стесняйтесь. Опять же, девчонок сейчас встретил, пообщался тоже очень довольны моим контентом То, что говорю правду и то, что не стесняюсь связывать слова со словом Блядь, заебала Полная хуйня или охуенно Но если хорошо, я скажу, что это охуенно Если это плохо, я скажу, говно полное, хуйня Нет, я... Ну или пиздец, да, скажу, это полный пиздец, ребят Сюда не надо идти, там не надо пробовать это Но я это скажу честно, потому что это так и есть я не буду там подбирать слова. Ой, или от слова жопа падать в обморок, ребят. Кто падает от слова жопа в обморок, блядь, не смотрите мои видосы, сразу говорю. Вот, слышите, что... был на реке Квай, вот ну, такси. А они взяли какой-то дольче Не, ну мы тоже передумали. Ну что, продолжаем наш вечер, наши весели. Да. Давай. В общем, мы пошли пописать. Давай, давай. Пошли пописать. А вы пока подождите нас. Я, валим, ну валим. что, девчонки и мальчишки, а также и ханюки Я, ребят, привез на вторую линию жамчена на рынок Рынок фруктовый И мы сейчас идем кушать горшочки Пошли <соспит> <соспит> Оператор, привет, вставай оператор, оператор со мной спит. Давай, давай, давай, оператор Ну, в общем, так, сейчас ребят веду Ребят, где у нас, ребята, покажи, ребят Ребята, они у нас водами. Ну, мы шоу, мы идем сейчас... Одесский камеру не поворачиваю. В общем, сейчас ребят веду и сюда. Ну, Почти, покажу, покажу, что мы видим, да, души, да, здесь. Да. Пока горшочков И не режут. Не, не окунь? А как он был? Нет, вторая рыба. Название. Не окунь, Карась. а... Нет. Телапия. Пилоп... Вот. Телапия? Телапия, Телопия, А она дороже? Короче, я не вижу да. горшочков почему-то, ребят. Я не знаю, что случилось. Они тут были? Да, здесь были. А, а как будет горшочек на английском? Сейчас, они на минут, столе давай, давай, давай, горшочки. Пока камеру выключай а может, На рынке Девчонки и мальчишки А также их родители Похавать не хотите ли Лысый готовит горшочек а На рынке не оказалось горшочка. В итоге мы приехали в кафе Рядом с рынком находится И всей варкой занимались я Мясо я уже закинул, юночка разбил, перемешал миско. У нас чисто мясной такой, все. И сейчас начинают кидать травку. Немножко этого. Ну, все по простому делаю. Да, здесь в Таиланде принято. Вот так вот поломал. У них немного. не мешают, да? Нет, Нет, нету. капустки немножко. Достаточно и всю капусту. Так, теперь вот эти травки. да? Запах? Вот от травы вот Так, И Этой травки мы закинули степенько. Теперь еще вот эти вот травки Этой базилик, по-моему Как раньше Помните волшебный дали. горшочек в сказке? Мне кажется, в детстве у всех это было Да, еще что-то опускали сейчас хватает Парани. Парани. Ну, поверьте, можно не купить Если он вместо Так что, ну, все, в принципе, блен Сейчас закипит Он будет готов и останется потом последняя. Сейчас э, ребята разложу по форте. А, все, вспомни. Мер мишель. Потом заливает Да. То есть... Мер мишель ни в коем случае не кидается. Мер мишель. Последний очередь, Давайте. Да. Да, да, да, да. Так, кто опять будет пластику высыпать над посудой? у ребята, да. Еще дальше? Спортсмен, Спортсмен. Спортсмены, идите спортзал занимайтесь. Да. Лучше курить над посудой, чем над ней будут мухи желтые летать. Вот. Я надеюсь, тебя он да. оператор оператор. Ну, Оператор тоже, кстати, да, активный. Для... Да. Кстати, команда да. потихонечку собирается. Главное, что не пассивный. Главное, что не пассивный. Внимание. Все, сейчас ждем, когда закипит И после начнем разливать Выключай камеру, пока мы что, Вы А мы просто русские язычные переводчики. Я? Я я переводчик. Я же преподавала, да. Все, хорошо. У нас уже... Команда есть. и переводчики новые но по вот звезда Ютуба. В общем, сейчас готовлю. Ну, уже приготовлю. камера? Сейчас камера, пожалуйста, оператор, на ребят. Не пускай трубу, у тебя у Давай, и я, я попробую бульон. Да мне. Скажу, все. Опять я буду первый, ребят. Да, конечно. Сами у нас маленькие. Да. А -а -а. Так, ребят, ощущение. Сейчас первый пробуем начнем. Я даже скажу. Да? Честно, <соединяем> это само собой, но я хочу объяснить на что похоже, Курзек, он куриный, чувствуется, что куриный, действительно вкусно. И, знаете, он если бы вот, я не видела, как она готовится, что там зелень, что это, я подумала вообще, ну, кутик. Видишь, что можно сказать, будет натуральный, кнор, да, ну, все в домахи, а, есть такой кутик, кнор на косточку, звенитый, галер на да, да, да, но это не кто.